автоматический переворот яиц для инкубатора осуществляется при помощи двух релюшек автомобильных пятиконтактных реле времени и моторчик от печки Волги также они стоят и на десятках будут ставиться еще концевики перед моторчиком Программируется реле секунды с миллисекундами, как сейчас стоит, потом секунды и минуты. Ссылочка на рели могу оставить в описании. Поворот получается около 90 градусов, чуть-чуть меньше. Даже здесь написано вас 21 Точнее не вас, а 21-10. Thank you.